То, что я сейчас скажу, очень многим мне понравится. Но это правда, о которой нужно говорить. Независимо от того, принимайте вы ее сразу или нет. Помедитируйте на эти слова, которые я сейчас скажу. То, что у каждого в жизни сейчас происходит, та ситуация, которая есть, нравится она вам, не нравится, но каждая из ситуаций, которая в вашей жизни сейчас проявляется – вы ее сами притянули, привлекли, можно даже сказать, создали своими мыслями, своими поступками, своими действиями. И чтобы изменить эту ситуацию на лучшую, нужны другие знания, которые помогут проявиться вам в другом ключе, в другом ощущении мира, в других мыслях, в других поступках.